но и простых пользователей. Ведь удовольствие от игры повышается в десятки раз, так как играть с помощью джойстика гораздо удобнее и интереснее. Буквально как на полноценной приставке. Его даже можно подключить к вашему компьютеру или ноутбуку, без всяких проводов и играть в свои любимые игры. Грех платить за интернет, когда живете в многоэтажке, где есть много соседей, которые используют Wi-Fi. Но обычно проблема состоит в том, что многие владельцы любят ставить пароль на свой Wi-Fi. Для этого нам подойдет это устройство, которое ловит точки Wi-Fi на большом расстоянии, при этом выжимает скорость до 150 мегабайт, как будто сосед свой роутер у вас в квартире поставит. Милые и модные японские кошачьи ушки с нейроинтерфейсом.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 То есть владельцем Apple, а также поклонникам устройств на базе Android, можно не волноваться. Этот смарт-браслет превратит вашу руку в Android-смартфон. Экран отображается прямо на вашей руке. Устройство совершает настоящий прорыв в области носимых технологий и позволяет полностью управлять смартфоном или планшетом. Для активации и деактивации устройства достаточно встряхнуть рукой. Этот умный браслет даст вам возможность получать и отправлять сообщения, работать в интернете, запускать игры и прочие программы. Мощные лазерные указки, которые поджигают спички или бумагу, а луч виден за несколько километров. Но не забывайте, что светить такую штуку как глазами и направлять на пролетающие самолеты, строго запрещено. Существует в нескольких цветах. Луч может быть красного, фиолетового и самого мощного зеленого цвета. Внимание стоит обращать на мощность указки, которая должна не менее 500 мегаватт чтобы легко поджигала в светящийся кабель с подсветкой, будет радовать вас каждый раз, когда вы будете заряжать или синхронизировать с компьютером свой девайс. С этим светящимся проводом вы не забудете свой телефон или планшет на зарядку. Ну а под Новый год у вас уже будет прикольная гирлянда для елки с функцией подзарядки вашего мобильного телефона. Микроскоп для телефона. Необычный девайс. Для его работы не нужны никакие дополнительные средства, кабель и розетки. Вы будете видеть четкое изображение через камеру, поэтому можете фотографировать все, что видите. В том числе и снимать видео, главное использовать качественную камеру. Сам микроскоп и специальное универсальное крепление легко помещается даже в кармане брюк. Очень удобная оптическая мышь для тех кто любит работать, держа ноутбук на коленях, надевается на указательный палец с помощью специальной резинки на липучке. Работает очень просто. Мышка управляется за счет движения пальцем по любой поверхности. Разработчики позаботились о том, чтобы мышка удобно сидела на пальце, а также работала на любых поверхностях. Она легко присоединяется к USB разъему компьютера и сразу готова к работе. С такой мышкой пользователь получает больше удобства и возможностей. Как будто у вас монитор с сенсорным экраном, только еще круче. Необычные перчатки со встроенными в пальцы лазерами. Для свечения луч лазера видно за несколько километров. С виду они немного напоминают велосипедные обрезанные перчатки, но даже в выключенном состоянии выглядят круче, чем варежки самого Фредди Крюгера. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске.